Что яро -то? дура дурой, как на тебя потом садится то на такую, да ворон? Это все лужи собрала у нас Ой, Яра, ой, Яра Всем, ну здравствуйте Вот такая вот весна у нас Уже Сейчас поедем Побегаем маленько Может быть Попробуем еще и сесть на Яру Как получится Тр Стой Яра все хочет у меня погуляться. Я ей не даю. Ну, ну, ну, ну, ну, ну. Ну, ну, ну, ну, ну. А, да. Сейчас запутаетесь. Трррр. Я вчера по полю гонял вся грязнющая это она еще потом помылась у меня снимать я по моему не снимал в пахоту я вчера загонял Опять у нас все лужи на себя примеряет, моется. Еще не знаю, что если у нас время останется, мы опять будем с ней пробовать кататься, да, Яра? Да? Ого, мокрющая. Вот, козлик выскочил. Молоденький Повалялась на земле, сейчас прям такой запах Эх, классный Сырой земли, лесной Перегнившей листвы Будем пробовать сейчас дружить с Ярой снова Да, Яра? Яр, Яра Она ко мне не хочет подходить потом Яра, Яра, Яра, Яра, Яра Молодец. Молодец. Затанцевало. Затанцевало. Ну, пробуй что О, красота да яра а поле это большое а силы то кончаются быстро Там. ворон за нами наблюдает как-то вот так вот у нас дела обстоят Айда, айда, айда. Сейчас поле, наверно, вот так вот кругом отбежим, это километра три, я думаю, будет. Потом выбежим на что-нибудь потверже. Выхожу периодически на сухое тут она себя ведет немного иначе тут она чувствует что земля у нее твердая под ногами да? яра не такая послушная как в пахоте тут у нее отталкивание по вещи происходит И шаг такой гораздо жестче, как на табуретке с лестницы, наверное, съезжать. Но ничего, в поле-то она мягко шагает. И здесь научится, да? И здесь научится. Идай, идай, идай. сейчас закрутилось. There we go. Гайдано сухое. Да. Не хочешь? Нет? Маленько попослушнее. Молодец, молодец, молодец. Айда, айда. Ай да, дыши, дыши, дыши, Яра, дыши. Дыши, дыши, дыши. Левый бок ей все не нравится. На левую сторону поворачивать и... Когда левую ногу сзади трогаю, по жопе ей бью, когда бок. А все. То уже она, можно сказать, наполовину смирилась. С тем, что ей предстоит. Ворон <тепут> у нас, похоже, забуксовал там, завязался что ли, Триц Тр той, Тр вот уже почти. Стоять научились, да? Лошадка моя. Поедем мы дальше.